В этой сделке я зарабатываю уже 47 торговых сетей, Зарабатываю, значит нет убыточных стоп-лоссов. Началось все просто с тестирования экспериментальной торговой системы пятью контрактами, которая как снежный ком разрастается и сейчас это уже 42 контракта. Прошли около 4100 пунктов и все это я показываю на канале самообучения трейдингу. В предыдущей части мы вернулись в сделку. После того, как рынок улетел от точки выхода на 1600 пунктов, затем упал на 2200, ссылка будет вверху, и сейчас находимся в ланге на 42 контракта в области ретеста и прогнозируем дальнейший рост. Действительно цена остановилась и перешла в фазу консолидации. По возможности будем наращивать объем. Целый день просидели в узком боковике, а под конец цена пошла еще ниже, а там стоят стопы 20 фьючерсов. И все же выбивает 12 и ночью 8 стопов. Рано перезашли в сделку, но были на то причины. Результат 20 стопов – это не минус, а плюс от фантомного шарта. Если тебе не совсем понятно – Переходи в конце видео в плейлист и смотри данную сделку с самого начала. Здесь нестандартный подход к торговле будет интересно. Далее, по классике, после выноса жирных стопов рынок остановился, запилил и потихоньку начал отрастать. Выставляем лимитки, подписываемся на канал. Ставим лайки, колокольчики и пишем в комментариях, как вы ставите стопы.